Россия ведет переговоры с Аргентиной и несколькими странами Африки о размещении станции слежения для проекта астрофизической космической обсерватории спектр м Об этом сообщил ТАСС руководитель астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачев. «Переговоры ведутся с Аргентиной в Южном полушарии или, возможно, Южная Африка и другие страны Африки», отметил Лихачев в ответ на вопрос. Ведутся ли сейчас переговоры с другими странами о размещении станции слежения для Астрофизической Космической Обсерватории «Спектр-М». Обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем об объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе. Спектр-М планируется запустить на расстояние 1,5 миллиона километров в район точки Лагранжа L2 системы Солнце, Земля.